И снова всех приветствую на своем канале МастерПром. Сегодня у нас будет решение проблемы, такая, например, как у всех. Да, Наступает зима, наступают холода и даже, в принципе, даже не обязательно именно холода, а именно... В моем случае это случился так называемый перегрев, то есть постоянно шкала на э, приборной панели показывает то, что у вас при э, периодической перегазовке получается так, что вы чувствуете, что у вас, ну, видно, что шкала начинает подпрыгивать, то есть, было говоря, то есть вы видите, что начинается слегка перегрев, а потом нормально стабилизируется, и вы, в принципе, не понимаете, в чем же, бляха, причина. А причина может быть реально банальная то есть э, вот реально все думают что можно в принципе это заменить термостат это э, можно поменять пробку на радиаторе но бывает еще такая причина немаловажная это у старых машин у тех у которых но ну, действительно уже патрубки наверняка износились или хомуты уже маленько подустали и уже давление уже не держит ту которая нужна а мы начинаем. Ну, в данном случае я столкнулся с вот такой проблемой. Видим, да, у меня жидкость, да, подливает, подсачивается. И из-за этого постоянно вот собирается лишнее давление. Что это значит? То есть это говорит о том, что у меня проблема состоит в том, что воздух потихоньку просто-напросто просачивает через, через патрубки, то есть если жидкость у вас вытекает, значит это говорит о том, что из-за из избыточного давления у вас начинают патрубки ссать ну как избыточное давление проблема вся состоит в том, что для того, чтобы нормально, адекватно работал термостат, чтобы например при нужной температуре 82 градуса у вас э, нормально срабатывал термостат но ситуация получается такая что как только набирается необходимое давление в системе набирается температура хомуты начинают не слегка может быть просто от нагрева расслабляться и патрубки уже начинают потихоньку писать Эх. Это стал, ну, с этим сталкиваются как раз те, у которых уже патрубки конкретно подустали. То есть в моем случае э, основной вот этот патрубок, который идет от помпы э, до самого э, коллектора. Показываю. Смотрим наглядно. да? У нас вот идет патрубок сам по себе. Так, вот это вот у нас уже на коллектор, уже раз, э, на охлаждение этого э, э, коллектора да то есть вот он основной вот распределительный коллектор идет да здесь стоит у нас термостат вот этот патрубок идет основной он подсоединяется непосредственно к железной трубе и эта труба доходит до через всю заднюю часть мотора так отсюда не видно ну, коротко говоря до сюда ой видно, нет. Вот эта помпа, короче, вот она, помпа. до сюда войдет труба, соединяется с этой помпой именно вот в задней части. Так вот. Так, так, так вот. Вот она, труба, и она соединяется в этой, в этой части уже непосредственно с помпой. Это идет соединительная труба, канал через весь мотор, и там именно выходит, то есть можно было бы тупо взять целиком трубку и соединить ее там, но вот так вот сделано железная трубка подходит непосредственно к этому коллектору и получается, что э, там, грубо говоря, идет вот такой вот соединитель, соединитель из резиновой трубы и ситуация такая, что труба просто-напросто начала измягчаться она стала мягкой до такой степени мягкой, что э, хомут то место, где он садился уже раздавил это место показываю так, внимательно смотрим, да, вот он хомут и вот это место он уже сильно вдавил. Вот он, видно. Так, вот видно. То есть он это место раздавил, и получается так, что как только давление слегка увеличивается, резина уже стала мягкая. То есть вот он, видим, наглядно, да, вот она разбухает, как сиська уже здоровая. То есть она давление еще держит, но по сути патрубок по-хорошему уже менять пора, потому что не, недалеко до того момента что она может тупо долбануть взорвется но пока давление держит я поэтому особо не напрягаюсь конечно я возьму его дают себе патрубок на тот случай если вдруг долбанет но опять же его придется подбирать оригинальный патрубок стоит очень дорого и заказывать ее только из японии контрактный покупать смысла нет так как резина старая и не знаю вообще есть ли смысл покупать но я, конечно поищу на разборках наверняка будет он подешевле так вот, с чем мы столкнулись? Двоякое ощущение. Первое, что можно вообще исправить? Как можно это исправить первона перво? Ну, если ситуация вот у меня наглядная, да, вот в этом месте начинается, садиться. В дальней части изначально она протекала. То есть она сразу с двух сторон начала протекать, как только вот такая фигня случилась. Я сместил хомут, чуть-чуть... Вот в другое место, там еще где резина не продавленная И он опять начал держать Это говорит о том, что хомуты в принципе в порядке С ними все нормально И э, Значит дело тупо в резине Оригинальный патрубок покупать Я посмотрел Охренеть короче Стоит он на сайте Мегазип Кому интересно, ссылку оставлю в описании на сайте Мегазип, заказывать, он стоит 2000 рублей, без учета доставки. С доставкой вылетит где-то в приблизительно еще плюс 2 с лишним тысячи. Это, ну, грубо говоря, четыре с половиной тысячи, а обойдется патрубок. Естественно, за такие бабки я кусок резинки покупать не собираюсь. Его можно подобрать аналоговый. Ну, как только я подберу резину которая действительно ко мне подойдет, а я уже присмотрел там несколько вариантов, будем путем подбора выбирать эти моменты, потому что нет смысла э, покупать оригинальную резину, если можно подобрать приблизительное. И, грубо говоря, главное, чтобы она вообще туда вошла. И дело в том, что форма у нее такая, знак вот такой, вообразительного знака, поэтому ее еще нужно, конечно, поискать в нормальном состоянии, чтобы по диаметру подошло. Диаметр этой трубы 32 миллиметра. То есть мне нужно в принципе посадочно хотя бы 32-33 и в принципе на хомуты посадить, чтобы патрубок вообще встал. По сути проблем никаких. Резину потом поменяю, но сейчас в данном случае я хочу рассказать. Вот пока резина целая пока сам патрубок не взорвался, в принципе ничего с ним нету. Ну надувается и надувается, хрен без ней ничего с ним глобального не случится. Так я хочу рассказать, в чем, блин, реальная причина. Еще раз, не знаю, сказал, нет, уже заговариваюсь. Дело в том, что как только попадает воздух в вашу систему, термостат не может разобрать температуру вашего антифриза. Он работает на температуру, ну, штатный, 82 градуса, чуть-чуть температура начинает превышать, там, 83-85, и начинает термостат открываться. И только тогда эта проблема решается. Но проблема состоится в том, что как только давление нагнетается в системе, патрубки начинают просто-напросто размягчаться, и из-за давления попадает туда воздух. Из-за этого чертова воздуха у меня термостат не может распознать, и до конца открыться он не может. Кто-то скажет, поменяй бляха термостат, мозги не парь. Но я скажу, дело, блин, не в термостате. Термостат я поменял где-то буквально два дня. Ой, 2 дня, два месяца назад, поэтому он еще новый. И менять его повторно, это реально идиотизм. Потому что я термостат купил проверенный, качественный, и в которых я уже давно уверен. В среднем его хватает где-то на год-полтора и потом меняю что новый. Случилась такая проблема. Начал стать патрубок. Что конкретно можно сделать? Ну, первое. А первое, что вы можете сделать.. Взять обычный вот такой вот кусок камеры, любой камеры, тонкая, толстая, и просто-напросто взять и обмотать. Обмотать вот это место на один-два раза, там сколько получится, и затем по новой надеть этот хомут обратно, то есть, грубо говоря, уже на него. То есть, вы обматываете вокруг, и то есть, тем самым вы увеличиваете диаметр патрубка, и сила сжатия у хомута опять увеличится. То есть, тут запас не такой большой, поэтому только скорее в один раз можно будет обмотать и решить эту проблему. это временное явление, то есть, грубо говоря, чтобы не снимать патрубок, поэтому, потому что придется сливать антифриз и так далее, чтобы давление спало, нужно будет это все убирать. и поэтому, чтобы такой проблемы не было, я рекомендую вот просто намотать любой кусочек резины, это, это на временно, то есть до тех пор, пока вы не купите либо другой патрубок, либо не поставить другие хомуты я в своем случае сейчас просто сделаю по второму варианту а второй вариант второй вариант это поставить вот такие вот универсальные хомуты это явление по сути тоже более надежное дело в том что его можно в случае чего если что подтянуть самое главное чтобы резина плотно облегала трубку и все будет хорошо то есть, и, ну, единственная проблема это более надежный вариант, более долговечный. То есть, до тех пор, пока трубка не взорвется, в принципе, можно дальше кататься. Но опять же, передавливать не стоит. Чуть передавите, и все. И грубо говоря, все ваши мечтания о том, что у вас там все четко, уже не будет нифига четко. Поэтому э, затягивайте аккуратно. С ума сходить не надо, подбирайте именно диаметр. По размеру можете взять хомуты вот я например подобрал он идет внешний там диаметр приблизительно ну 42 45 вот тут вот. я где-то подобрал вот один тут я взял 40 на 60 а вторые хомуты я взял ну чуть поменьше идет 30 32 50 то есть можете просто подобрать любой хомут универсальный и просто-напросто Сливая антифриз, по новой вставить патрубки. Этим да, действительно надолго долго решить вопрос до тех пор, пока реально патрубок по еще живой. Но если патрубок уже бывает уже потресканный, это уже стопудовая замена. В каком же случае у меня получилось так, что патрубок размягчился? Первое это попадание масла. Ни одна резина долго от масла не живет. Она начинает потихоньку разлагаться, распадаться. И ничего с этим не сделаешь, она начинает размягчаться Поэтому в этом плане я рекомендую менять патрубок Потому что он как, как груша надувается Такого в принципе быть не должно Давление оно должно держать, не меняя формы, Поэтому для тех, у кого такая же проблема Лучше поменять патрубок Я вот сейчас временно себе поставлю хомуты как только найду подходящий патрубок, я тоже опять эту всю операцию сделаю и поменяю себе патрубок на новый, чтобы он был жесткий, плотный и все нормально. Ну в принципе что, я продолжаю сейчас сделаю всю операцию, это солию, антихриз, сниму хомуты, сниму патрубок, посмотрю его состояние, конечно, потом по-любому, если он начинает где-то лопаться, конечно, стопудово нужно будет подбирать себе новый. Но пока он в принципе, я думаю, что он живой. Ну что, начинаю. Ну так что, разобрал я, короче, слил жидкость, пристал столкнулся, конечно, с жопой, как обычно. Ничего просто так у меня не бывает, бывает либо совсем пиздец, либо частично. Нет, этого не может быть. Еще как может. Отрубок дал трещину, придется искать замену временно, конечно, он там получится, наверняка я его как-нибудь натянуть, чтобы хотя бы как-то поездить. А так показываю. Ну, перво-наперво смотрим, да, я снял. Так, это вот у меня тут. И герметик там тут мазал, блин, потому что у меня тут уже под, э, патрубок уже подржавел слегка, тут маленькая обоссало все, но не без этого. По-моему, мотор ничего страшного. Ну а что, столкнулся я с вот таким пиздецом. Патрубок, Который соединяется Именно под мотором Вот такая вот херня у меня случилась Поэтому у меня тут периодически сыт Он лопнул нахрен Сейчас придется обрезать вот это место Ну и натягивать его по максималке И затягивать на хомут Вот она вся проблема Сейчас замерим диаметр Трубки Сколько мне понадобится именно по посадке. Ой, ты мой. Так. ну 32, как я и сказал. и здесь и тут то же самое должно быть. да. посадочно где-то 32. то есть если взять чуть-чуть даже больше, можно нормально посадить ну и саму трубку на всякий случай замерим так так так ну да 32 трубка и там и там я короче буду заказывать подобную трубку по фигуре, как я уже сказал, у нее вот форма вот она какая, форма вопросительного знака. Ну и поэтому есть приближенные похожие трубки. Они тоже по 90 градусов, вот с такой же именно бедой. Но там единственное, что размер диаметра 34. Какой там Great Wall. Буду заказывать и потом менять. Сейчас временно починю, все обратно поставлю и да, буду менять вот она проблема то есть э, я думал что у меня только в одном месте подсыкает. я получается ну в том месте уже давно не потекала поэтому я еще и удивился думаю что за фигня видать от того что я поставил э, нейлоновый хомут видать хоть как-то он что-то в этом месте держала вот видно след сейчас покажу поближе я поставил нейлоновый хомут вот он след и он как-то ее еще держал, то есть как-то более-менее что-то как-то там удерживал. И поэтому у меня проблема в том месте ушла, и я фокус. А здесь он был живой, в принципе здесь он еще и поживет. Форма, конечно, капец. Но то, что она вот видим какая, да, фигуристая, то есть она как-то тут облегает, обходит. Ну, я думаю, если честно, я найду такой. Это не проблема. Форму можно прямо вот так вот а вывести. Это... Да тут особо не заморачивайся, она 90 градусов с нахлёстом. Поэтому не... Даже если она будет чуть-чуть там не такая, это тоже не глобально. Под давлением она все будет хорошо проходить. Поэтому вот так. Ну, мне что, остается. Сейчас подрезать этот кусочек и попытаться его натянуть хотя бы на то место, где еще хватит. И будем надеяться, что будет держать. Да? Куда деваться, ездить придется хоть пока так. Подводим итог. Колечко я обрезал. Запас у меня там слегка еще хватает. То есть Хорошо, что патрубок идет намного длиннее, чем предполагалось до этого. То есть... У меня там еще запас остался где-то приблизительно сантиметра 4, даже 3. И получается вот на этот краешек буквально я затянул универсальным хомутом. Насколько хватит, да вот хрен его знает. Поэтому, чтобы не терпеть потом фиаско какой-то или еще что-то, чтобы проблем меньше иметь, лучше я закажу патрубок заранее. Размер, в принципе, я знаю. Приблизительный диаметр я знаю, поэтому тут особо заморачиваться не стоит. Тут приблизительно 90 градусов и с загибом под форму. Хотя там, по сути, ничего не мешает. Зачем такая именно форма, до хрен его поймет. Мне кажется, тут спокойно залезет и прямой хомут. Внимательно смотрим. Тут ничего, в принципе, не мешает. Единственное, что именно вот этот блок, но не сильно... По сути вот этот загиб он тут нахрен не нужен, тут ничего такого не стоит. Тут если бы стоял тут какой-то переходник там или еще что-то, тут я не помню что тут должно стоять, это под другой коллектор. А тут ничего не мешает, наверняка можно и прямой засунуть. Он спокойно сюда должен влезть без особых проблем, тут ничего ему не, не вредит. Поэтому прям честно четко такая же форма, не обязательно. Но, вот на хомуты посадил, затянул. Будем надеяться, что хватит надолго. Вот такие, Вот видим, да, магистраль? Вся вот эта система охлаждения. Надеюсь, что этот хомут мне не подведет. Подтянул я, в принципе, нормально. До упора, до усела Тоже не стоит с ума сходить. Чисто так, чтобы не проворачиваться. Да, кстати, для тех, кто не знает, как, как вообще, с какой степенью затягивать эти хомуты. Затягивайте до того момента вот именно резиновые патрубки, не силиконовые. Силиконовыми там ни хера не покатит. Силикон довольно-таки такой, можно сказать, скользкий материал. А с резиной я вам скажу, до того момента, до тех пор, пока патрубок не перестанет прокручиваться вокруг своей оси. Поэтому имейте это в виду. Подтягивайте Покрутили, если, не, если болтается, еще чуть-чуть подтянули покрутили. Если он уже все зафиксировался, колебания маленькие, значит все. Дальше тянуть не стоит, иначе просто ну, раздавит эту резину. И тогда будет еще хуже. Надеюсь, информация была кому-то полезная. Поставьте обязательно класс этому видео. ролики снимаю только для вас. Оставляйте комментарии, у кого такая же была проблема. Кто не знает, какой патрубок поставить, я, конечно, подскажу, как только сам найду. Но я уже, в принципе, нашел. Осталось заказать, получить и поставить. И в следующем видео я в любом случае-то засниму. Если это кому-то действительно интересно, обязательно оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Также подпишитесь на канал мой на Яндекс.Зен, кому кто еще не знает об этом канале все ссылки будут в описании да кстати и еще одно количество подписчиков канала растет поэтому если вдруг кому интересно на тысячу подписчиков я буду разыгрывать небольшие призы призы будут в качестве как в виде э, bluetooth наушников маленькие, небольшие, беспроводные не фирменные сразу скажу, заказал их на AliExpress но они качественные, я на себе их проверил на работе я постоянно ими пользуюсь, поэтому э, кому интересно э, оставляйте комментарии, там, хочу с хэштегом там, «хочу, науш хочу наушники и я буду среди этих подписчиков разыгрывать наушники как всегда, как у всех, это будет правка будет за мой счет. Поэтому обязательно подпишись на мой канал и оставь комментарий. И тогда буду разыгрывать на тысячу подписчиков. Буду разыгрывать наушники. Пока три комплекта. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, кому-то я вообще полезен. И всем пока!